Большие. Они будут вас учить, натаскивать, давать инструменталии для того, чтобы раскрыть новые знания. Новые знания в области новых технологий. Я хотел бы вам пожелать, чтобы ваш первый этап – это было обучение в лицее нашем. Это один из лучших лицеев России. Это я могу вам однозначно сказать в области IT-технологий. Следующий этап – Казанский университет, Казанский федеральный университет. Ну и дальше аспирантура, докторантура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 мы очень рады, что у нас есть такой праздник, который объединяет всех нас, всех нас. Принимали участие в концерте как лицеисты, самые маленькие вновь прибывшие, так и выпускники. Это наш любимый фондом. Но посвящение мы хотели с эмоциями красиво посвятить наших новеньких ребят, ну как бы у них волнующий момент, они впервые в лице, и чтобы они запомнили этот день как бы навсегда. Мне сказали выбирай, или Терон, или Дракум Ну Дракум Мафа одержал победу, я решил взять его, потому что ну, он очень интересный и отрицательный персонаж, у которого есть много всяких своих прибамбасов. Мне очень нравится участвовать на таких мероприятиях, я уже не первый раз участвую и всегда очень интересно и завораживающе. Закончилось столь масштабное событие традиционным. Софи на главной сцене концертного зала Уникс. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.